Они тоже подразделяются на, к примеру, там, на Алиэкспресс продаются там, не знаю, 50 долларов или поскольку они продаются. Все такие решения надо не тешить себя надеждой. И, естественно, они скорее рано, чем поздно выйдут из строя. Тем самым доставят неудобств. Если это дверь с высоким уровнем защиты, заблокируют такую дверь, то это не раз придется пожалеть о той <сум> сумме, которая была сэкономлена на нем.